Если бы завтра был твой последний день, как бы ты его провел? Перед тобой тонут деньги и ребенок. Что спасешь? Ну, если этого ребенка не знаю, то, конечно, деньги спасу. Смотри, опять, опять же, смотря сколько денег. Если там денег, ну, как бы... Ну, хотя, подожди. Там не может быть большая сумма денег настолько, чтобы я не спасал ребенка. Поэтому в этом нет смысла. Короче, если я ребенка не знаю, то первая мысль ⁇ спасти и деньги, разумеется. Но... Чтобы вы понимали, ну, сколько там может быть денег физически. Там их будет немного. Смысл тогда ребенка не спасать, это ну, тупо. Ты можешь ребенка спасти а не вай деньги спасти в любом случае. Если ты ребенка можешь спасти, ты Анивой сможешь деньги спасти. Понимаете, в чем прикол? Поэтому лучше спасти ребенка, и там сколько получится денег, сколько останется забрать тоже. Потому что там не будет большой суммы. Допустим, весом, весом с ребенка это сколько должно быть денег, если вес с ребенка. Да, это реально много денег, это очень много должно быть. Там должны быть миллиарды, наверное. Ну как миллиарды, окей, не миллиарды. Там должно быть много. Очень много миллионов. Десятки миллионов, наверное. Хотя, смотря какой ребенок. Ну, короче, первая мысль, конечно, спасти деньги, потому что, что мне до ребенка какого-то рандомного. Но в целом, мне кажется, проще будет и умнее спасти ребенка, и сколько получится денег после этого. Что бы я делал завтра, если я умер? Ну, типа, если бы я что умру? Сложно.